всем привет друзья ну вот у нас зима полным ходом ну к сожалению нужно работать тоже полным полным ходом сейчас будем копать еще в ней органическое удобрение и попытаемся вывести их на поле на да, ты готова всегда готова друзья снега много по много навоза не закинешь буксуем рекстер нам помогает правда вывозим мы его слабого уже у нас здесь есть коридор целый Вон туда направо, на поле наше же. Ну а тут Жинка уже воюет. Ее на эмиссии наступила. Во! Да, ему зиму. Да, зиму а убираться надо. же надо. Холодно или холодно. Да. А животное железновато. Надо же по порядку. Белим, чистим, да. мажем. Бедный мотоблок. Поехал. Еле-еле. Ну а что делать? 10 метров отнимает пол жизни просто. Ты одно по-другому же в арморе не будешь выкидывать. Да. Раньше мы возили вон туда его, километров пятнадцать отсюда, да? Да-да-да. В одну сторону. Ну, шутка. Ну а сейчас походу только так. Мало что откопай снег. Мало что там накопай. Так тут все разрушай. Ну, мать ее, сельская жизнь, это. Оставайтесь нами. Ну, друзья, покормили кормим, точнее своих свинок. Пар идет столбом, помещение в пару. Ну, почистили, помыли. Ой, Господи, жизнь наша жестянка. Все поставили свинку сюда. Грубо говоря, родильный бокс. Он у нас два с половиной метра, два с половиной метра. И здесь у нас метр тридцать, метр двадцать пять. То есть два с половиной на метр двадцать пять. Ну посмотрим, что получится, друзья. Все, выходим, потому что сильно большой мороз поднимается на улице. И перепад получается. Нет, уже, как видите, перышки пошли. Очень интересный. Ну вот, друзья, рабочий день закончился. Ружинка кушает. Мешает сидеть. Все, друзья, всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирное небо над головой. Пока-пока, подписывайтесь. Соня. Всем пока, друзья.